Всем привет, лазерный проектор Big BigDipper F1000 плюс RGB, да-да-да, не смог я удержаться, это самое, Еще раз решил спустить, ну, наверное, две своих зарплаты на данную вещь, ну, то есть, это самое, по товариться на авито, да, увидел, продают, короче, да, он, конечно, немного лазерным не но тем не менее работают то есть тем не менее он ну пока мне рисует показывает что-то, вот сейчас я кучу и покажу, как он вообще работает. Сегодня мы его разберем, посмотрим, что там внутри стоит. Раньше очень был популярный, сейчас уже он свою популярность, так сказать, потерял. Ну можно сказать мощность уже по сути маленькая то есть то есть так вот такую вещь как громенный вот я вам даже покажу его со всех сторон Здесь, наверное, звуковая активация включена вот, давайте сначала вот эту сторону покажу микро... микрофон ну короче вот так он красиво сделан но очень тяжелый порядка 18 килограмм где-то он весит хорошо вот такая вот и это все не, не знаю, чего здесь тысячи, конечно. То есть тысячи милливатт или просто называется? называется. в 1000 Вот здесь. Куча вентиляторов. Это, кстати. Это, кстати, фильтр. Просто. Там, по-моему, вентилятора нету. Просто вот этот вентилятор всасывает. Точнее, вытягивает, скорость а этот, наоборот забирает. Так, и что ж, давайте вот включим авторежим вот здесь и сейчас он будет показывать кстати здесь тоже всего до хрена вот так он сзади так. Вон там что-то он нарисует но почему-то красным только почему-то красным Очень интересно может цветной почему-то только красным рисует а здесь, здесь на шторка просто так вот шторка была закрыта блокировка как ну, якобы мощный Big бигдипер но тот тысячу -то миллио это B 10 тысяч был а это f 1000 да вот так он рисует сейчас я Потому, что он вообще рисует там тоже сейчас я на вечерний свет переключусь да, вечерний у меня да вот узоры разные рисуют здесь сейчас мы его немного да вот Если по нему постучать хотя давайте я, сейчас я... на телефоне сли попробую Ладно, музыку не буду включать то youtube докопается нафиг более с этими авторскими правами и про прочее всякой фигни вот кстати вот и видите то что это там полоски они тонкие очень то есть здесь стоит отдельный модуль 473 на метра тоже твердо твердотель твердотельный но он конечно подсевший здесь немного и ну, ну, Естественно, не такой яркий, как был с магазина. То есть, сами узоры, они довольно-таки, ну, как сказать, тонкие очень, именно тонкие, то есть, он показывает, но вот такой яркости, прям вот, наверное, можно сказать, ту бешеную яркость, которую, как вот с магазина, наверное, ее, конечно, нету. Видно то, что он показывает, цветной тоже, красиво все. Яркость, конечно, такой нет, то есть, ну естественно стал мне дороже, чем этот АТ-лазер. Э Потому что он, да, кстати, кстати, хорошо оттинг воспроизводит, но, правда, правда, уже синий, он здесь тускло показывает. Ну то есть, не буду я вот так вам нарисует. Так, ладно, не буду я мариновать, и давайте его нафиг разберем. А, сейчас я выключу все. Хотя, вот крышку я здесь открутил, давайте я вам сейчас покажу, что там под крышкой сначала. Вот. Я снял крышку, и там вот там вот такая вот система внутри здесь стоит вот такой вот лазерный блок написано на 150 RGB 150N, 150 N 150 милеватт то, то есть данный проект просто 150 милеватт получается что ли ну конечно как смешно честно говоря вот документации на нее не нашел но посмотрите хотя бы сделан, как сделано внутри сделано все ну, довольно таки очень круто ну, так довольно таки все серьезно сделано кстати, вот этот блок, это, скорее всего, блок, который питает 473 нанометра, который здесь стоит. Не знаю, конечно, сколько милливатт. Но это по-любому именно для него, скорее всего, блок такой здоровый. Потому что 473 нанометра он же довольно-таки. Да, кстати, вот этот вентилятор нафиг его отключил, на не Точнее не то, что не ружжал, чтобы он плотку не затягивал, то вот как-то вот неграмотно сделано, вот поставили блок такой и вентилятор почему-то. Так, ну вот что ж, вот сами гольвенометры, вот такая вот, вот сама плата гольвенометра. Кстати, вот если вот, смотри, что там написано, честно говоря написано что-то прям очень очень дохренает ну мне кажется трудно верить что здесь то есть это старая модель что здесь какой-то быстрый сканер прям поставили и в принципе сам сканер выглядит довольно таки ну, старым это вот у, нас у нас был питание на 12 вольт для чего фиг знает Может вентилятор один питает? А, а конечно. тоже стоит. Ну, тут блок питания, вот этот, он, скорее всего, для платы гальванометров стоит здесь. 12-вольтовый, не знаю, кажется, на чего он здесь стоит. Сейчас попробую посмотреть, тут Мне кажется, что он для вентиляторов стоит здесь. Ну, что ж. Вот здесь, такие вот, Шестигранники, кстати, это самое, чтобы отключить метеоэдр, мне пришлось их открутить. Некоторые были, на супер держались, довольно-таки так хорошо, это самые, и пришлось их высверлить нафиг, потому что это, потому что, ну, так как у меня, ну, не то, что у меня прям, вот, много прям были ну, чтобы поменьше затягивал, чего-нибудь, ну, вообще грязи всякой. Вот он, кстати, сейчас пока рисует. И сейчас мы открутим вот эти болтики. Не юбнулся бы только. Я знаю, покажу, как вам вообще устроим. То есть, честно скажу, сам искал на Ютубе все это дело. искал на ютубе, очень, честно говорю, не сказать, что прям очень хотелось его разбирать, пытался найти какое-нибудь видео про него, про этот проектор но, к сожалению, я ничего не нашел про него то есть, и решил попутно того, как я его разберу решил снять видеоролик, так сказать то есть, чтоб... <смех> может кому-то так, кому так же, как и мне, будет, будет интересно. Вот, вот так стоит. Это на, микро... на микрофон светодиод стоит. Вот так вот. Вот его окно. Стеклярик. Это тут сама пластмаска. Положим пока сюда, вот так вот сидим, выглядит. Телефон реально задолбал. Сейчас я откручиваю эту штуку, крышка снялась. Да, кстати, здесь еще почему-то очень довольно сильно, а расходится красный. Прям очень сильно расходится. Крышка сдвинулась. Сейчас я полностью крышку тут сниму. Чтобы показать вам оптическую систему. Да, вот не знаю почему, но ну, прям документации вот, в интернете я прям не нашел. Лазерный проектор. Очень искал. Думал, найду сколько он по мощности хотя бы. Ну, что это прям ничего нету. На, на самой коробке указано, что 150 мВт якобы конечно, такую коробку из-за 150 милливатт делать конечно, ну прям что-то с чем-то конечно ну, раньше любили делать все прочное, потому что раньше лазеры не такого качества высокого были как сейчас можно так сказать так. давайте вот так я буду показывать все не заходит нафиг ничего вот так вот, система внутри вот кстати такой вот толстый алюминий здесь применен вот тоже стук убрать надо и вот, вот посмотрите вот этот вот, вот не, не написано что он 473 миллиметров почему-то вот 400-700, 500 мВт, точнее больше слова, моход тут, 100 и что-то не написано, что 7 динаметров, нет ничего написано, да, это вот си си синий, как не странно, вот так здесь выглядит, вот этот вот красный, этот вот зелёный, хорошо? Вот так работает. Кстати, зе... кстати, зеленый почему-то очень-очень мелкий, блядь, такой модный. Я, Я рассылал, чтобы он побольше высадил ну, в таком-то ящике. Оказывается, вот питание не на зеленый, а на синий, оказывается, здесь. Да, вот там, кстати, горит маленькая-маленькая искорка. 473 мм. По Пока еще более-менее яркая. Телефон вылезнуть, сказать поближе, так, Все измены, что будет, конечно, поэпичнее выглядеть. Вот так оно выглядит в темноте. Кстати, узоры всякие рисуют такие, сдвоенные. 3D, кстати, рисует почти. Конечно, так себе так себе удовольствие. Кстати, сам проект вот, в плане вот мозга, ну, ну тормознул. Просто тормознул их. Так, он не, ос, не особо ритмичен. Не особо быстрый сам проект именно. Вот подмылки что-то рисовать. Так. Такая здесь самая система. Так вообще ушла. Кстати, вот в эту платку почему-то включена красная. Это, кстати, плата на 220. Ее руками лучше не, не трогать, а то чепухнет, значит. Да. И, короче, Красная управляет здесь как-то вообще, прям замудрённая. От неё, вот в эту платку, вот эту платку включен красный, и вот эту платку модулирует вот эта платка. Mm. Да. То есть, вот эта плата идёт вот в эту платку почему-то. Не знаю, почему так сделали. Вот. вот. Ну, то есть, здесь, сразу куча проводов непонятно каких идет непонятно куда mm. да как-то вот так битьевато конечно там mm. контроллер и да спрятаться вот здесь Где зашли к За ним ну, как бы сказать чушечку а, ну, а вот контроллер mm. зеленого да кстати, здесь так незаметно стоит, вот эта вот плата, кстати, на 220 тоже, это самое, там, питание на 220, у кстати, тоже есть устроенный, и она питает вот этот модуль зеленый, от зеленого, кстати, он тоже, как же, такой, бед, толстый довольно таки -то. Кстати, на зеленом тоже, тоже какие-то иероглифы, ну, непонятные, непонятные его любому нормальному русскому человеку гам да, 50 что-то там если какие-то короче куча номеров 50 милливатт что ли ну, сделано так интересы кстати тоже двойной останим вот стоят от 473 нам конечно кабель еще толще идет чем от зеленого Зеленый цвет стоит не странно рабочий. Это вот раз почему-то. Ну и гальбанометра. Кстати, на металлическом уголке стоят. Довольно массивный такой. Ну там при шестигранниках. То есть. А, что еще короче, у 473 нм есть вот здесь переключение модуляции вот есть, допустим, положи... вот этот прощаживок вверх поднимешь и 4... 400... а, нет короче, вверх это объем модуляции включена. если вот их опустить, да, вот увидите линию такую то есть это само число, все это вот, это уже, ну, вы... я выключил модуляцию, то есть, 473 нанометра. Кстати, рисунки очень красивые, но они не ритмичные, так сказать. Не знаю, конечно, сколько здесь цветов, вот, кстати, здесь пока без модуляции он так рисовать будет и потом ее конечно можно включить короче чтобы все нормально было вот так ну, кстати, вот кстати раз вентилятор два вентилятора других нет другие чисто любые фильтры Чушь. вот вот у красного сюда конечно уже линзы по ним другую конечно хрену ты вкручишь ну то есть если есть есть такой другую то, конечно, тоже. он здесь, здесь кстати красный он тоже многомодовый вот есть вот так закрыть пальцем да это кстати не хранить зеркало это кстати обычное зеркало зеленый отражает да. не, не видно но должна выключать показывать многомодовый много точка такая он многомодовый и кстати тоже яркий кстати яркие на определенное расстояние то есть на большое расстояние он конечно ну, не сможет вытянуть яркость вот до 473 нанометра и зеленые они будут ярко довольно таки светить на далекие расстояния а красный уже утратит свою яркость То вот, если по точке так судить вот точка 473 нм. так, ну вот я не знаю наверное все это что -то. Кстати, следа я его, кстати, не пробовал еще. Надо попробовать нибудь Конечно, кстати, включение его когда-нибудь. Я просто хочу отсюда снять модули, то есть вот эту систему. И применить в своих целях пока что. Ну, то есть самые. Что, на этом все. У раз. бумажка, здесь нигде нету. Только на 473 и 532. На красном почему-то нету. Чего там сколько там идут. Может там к